дорогаясь моим имя смело флопповой беллы привет ребята меня зовут мила филиппова я из южной флориды живу я здесь уже 20 лет просто не верится всю мою жизнь я занимаюсь английским языком и недвижимостью ой простите конечно не недвижимостью я занимаюсь всю мою жизнь а занимаюсь я бегом ну впрочем недвижимостью я тоже занимаюсь теряяясь и And the great Недавно я провела эксперимент над собой. Целых 30 дней я бегала на океане каждое утро и посмотрела, каких результатов я достигла за эти 30 дней. Надо сказать, результаты были удивительны. На моем YouTube вы можете прочитать о результатах этого удивительного марафона. Мой YouTube называется Мила Philippe Hababelle. И а, я тут немножко смеюсь, что американцам очень сложно произнести имя Филиппова. Они всегда произносят Филиппова. Ну вот и я произношу его на этот манер. Сегодня я немного интригую, как говорит моя дочь. И а, делаю такой анонс. А, то есть дразню-дразню вас, ребята, что вы увидите в моем новом видео. Я сделаю очень интересный отчет о том, каких результатов я добилась. То есть а, результаты а, по весу, по моим объемам, а, по выносливости, а как это улучшилось ли, ухудшилось ли, а, были ли какие-то травмы у меня. Ну и прочие очень интересные данные. А сейчас, ребята, я хочу, чтобы вы посмотрели на эту воду. О, кстати, эта вода всем водам вода. В тот день я забыла воду в машине. Uh, и мама дорогая, какая же у меня была Де Такое сильное обезвоживание, что во Флориде весьма-весьма весьма чревато. <laughs> так что пришла домой обезвоженная. Ой, то есть обессиленная. <laughs> и простите меня, дорогие мои, что я записываю это видео поверх э, существующего. Я его просто записала э, первоначально на английском языке и сейчас просто добавляю. Thank you. Спасибо тем, кто дослушал до конца конечно, досмотрел до конца. Thanks and до свидания. Take care, guys. Bye.